Здравствуйте, дорогие друзья. С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я хотел рассказать о определении места жительства ребенка с отцом. Очень часто мне задают этот вопрос. Очень часто ко мне обращаются отцы, которые говорят, что мы заплатим любые деньги, только сделайте так, чтобы ребенок остался жить со мной. Хотел немножко рассказать эту тему поподробнее, потому что у нас имеется в стране определенная судебная практика. Которая сложилась таким образом, что оставить ребенка проживать с отцом очень тяжело. И это возможно только при определенных условиях. И об этих условиях я вам сейчас расскажу. Соответственно, мы исключаем ситуацию, когда мать ребенка ведет какой-то социальный образ жизни, когда она там стоит на учете в наркопсиходиспансере, когда она отказалась от ребенка когда он там совершил какое-то преступление и так далее. Рассмотрим стандартную ситуацию, которая происходит в большинстве случаев. То есть, когда и мама, и папа благополучные, когда и у тех, и у других есть возможность, чтобы ребенок проживал с ними, и когда и та, и другая сторона очень этого хочет. То есть, такое бывает примерно в 99% случаев разводов. Очень редко, когда одна из сторон действительно является какой-то социальной личностью. Ну или, как правило, при таких раскладах нечасто эти люди обращаются к адвокатам. Соответственно, если ребенок является малолетним, то есть если ему один год, два года, три года, до пяти лет, там шесть лет, то его оставят с матерью. Это однозначно. Такая вот практика у наших российских судов. Если мама и папа благополучные граждане, добропорядочные, и у них есть возможность ребенка содержать, и они этого очень хотят, суды встанут на сторону матери. Вы должны это понять. И кто бы вам что ни говорил, я вам ответственно могу заявить, что такая судебная практика у нас сложилась. Но не все так грустно, как вы могли бы подумать. Имеется ряд исключений, ряд, скажем так, моментов, благодаря которым Ребенка все-таки можно определить с отцом. Первое и самое важное. Вы, наверное, знаете, а кто не знает, тем я расскажу, что когда ребенку исполняется 10 лет, его мнение должно быть заслушано в суде. То есть, когда у нас идет спор по месту жительства, ребенка вызовут в суд и с присутствием детского психолога его опросят. Соответственно, если мнение ребенка будет такое, что он хочет жить с папой, это будет серьезный довод, это будет серьезный аргумент, на основании которого уже можно строить свою позицию и уже можно действительно попробовать ребенка оставить с отцом. Второй момент, который также немаловажен и будет вообще замечательно, если он будет работать в совокупности с первым, но если ребенок до 10-летнего возраста, это период проживания. Объясню. То есть, если до момента судебного разбирательства продолжительный период времени ребенок уже и так проживал с папой без мамы, то есть, ну, муж с женой разошлись, в суд по ребенку обратились не скоро, и все это время, пока дело дошло до суда, ребенок проживал с папой, например, там целый год, там полтора года он с папой проживал. Соответственно, если определенный продолжительный период времени ребенок проживал с, с отцом то суд это также будет учитывать, потому что наши суды действуют в первую очередь в интересах ребенка. То есть считают как, если родители не смогли решить этот вопрос самостоятельно, если так уж случилось, что они дошли до суда, и этот вопрос будет решать суд, суд будет исходить из интересов ребенка. И понятное дело, что в интересах ребенка сохранить ребенку привычный уровень жизни. То есть... Если ребенок уже определенный период времени проживает с отцом, для него явно будет большим стрессом, если у отца его отберут и отдадут маме. То есть он живет с папой, у него уже сформировалась там социальная среда какая-то, кружки, садики, школы, все рядом. Тут это будет учитывать. Третий момент, когда действительно также могут оставить ребенка с отцом, это по результатам экспертизы. Ни для кого не секрет что у нас по подобной категории дел может быть назначена психолого-педагогическая экспертиза. Соответственно, если перед экспертами будут поставлены соответствующие вопросы, проживание с каким из родителей будет больше отвечать интересам ребенка, в этом случае, если ответ будет положительный в сторону папы, у папы также будут шансы для того, чтобы суд оставил ребенка с ним. Соответственно, в каких-либо иных случаях ну, сделать так, чтобы ребенок остался проживать с папой, ну, крайне-крайне сложно. Вот если какой-то из этих трех факторов имеется в копилке ваших доказательств, ваших сильных сторон, ваших доводов, у вас есть очень хорошие шансы. Если у вас есть какие-то два из этих факторов или даже все три, то шансы у вас становятся просто великолепные. Да, запомнили первое: мнение ребенка, соответственно, если ребенок сам хочет проживать с папой, второе продолжительность жизни, то есть если ребенок продолжительный период времени проживал уже с отцом и третье это результаты экспертизы. Но по экспертизе стоит также заметить, что ее еще нужно попробовать назначить, например по практике московского региона судьи не очень любят назначать экспертизу по таким категориям споров. То есть это надо еще постараться сделать так, чтобы суд ее назначил, чтобы внял этим доводом. Это отдельная история. И, соответственно, нужно добиться так, чтобы перед экспертом были поставлены правильные вопросы. Это также отдельная работа и отдельная сложность. Но, тем не менее, это все возможно. И в совокупности, если эти три фактора или один из них имеются на вашей стороне, вы действительно можете определить место жительства ребенка с отцом. Если этих трех факторов нет, ну это будет сделать крайне-крайне сложно. То есть я такой практики практически не видел, не знаю, где и при всех прочих равных. Опять-таки напомню, мы рассматриваем ситуацию, когда и мама, и папа благополучны, и когда у них есть возможности содержать ребенка. То есть я не помню таких ситуаций, чтобы без этих трех факторов оставляли ребенка с отцом. Также вы должны понять, что, например, Заработок вот часто ко мне обращаются и говорят, вот я зарабатываю очень хорошо, у меня есть квартира, у меня есть дача, у меня есть машина, а у жены бывшей ничего нет, заработка толком нет, живут на съемной, явно ребенка я смогу обеспечивать лучше, качественнее. В данном случае для суда это не является решающим фактором. То есть то, что папа зарабатывает лучше, чем мама, суд ребенка с отцом не оставит. Суды исходят из того, что папа, да, несмотря на все свои хорошие заработки, обязан ребенка и содержать, независимо от того, с кем он проживает. Поэтому учитывайте эти моменты, потому что очень часто бывают ситуации, когда, например, ко мне приходят потенциальные доверители и говорят, там, ребенку 3 года, вот я хочу, чтобы он остался со мной. Соответственно, шансов, как правило, я такому человеку говорю, что шансов в суде нет, вам бы лучше побороться за хороший порядок общения, чтобы он был качественный, чтобы он был полноценный. Люди не слышат, люди в итоге находят каких-то юристов-мошенников, э, которые гарантируют им то, что они хотят услышать. Люди выходят в суд, ну и, соответственно, проигрывают. Проигрывают судебные процессы. Это все, что я вам хотел сказать по данной тематике. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь. Пишите в комментариях ваши вопросы, а мы с вами прощаемся.